Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловы партнеры». Сегодня мы хотим рассмотреть такую ситуацию, когда на публичном, на последнем этапе торгов имущество не продано. И здесь возникает вопрос, а что теперь? Но Давайте напомним, что у нас есть три этапа продажи имущества. На первом этапе у нас цена поднимается вверх. В случае, если никто не покупает это имущество на первом этапе, назначается повторный этап, когда цена также повышается. И если на повторном этапе снова торги признаны несостоявшимися, назначается третий этап – публичное предложение. Здесь у нас цена идет вниз, и это считается последним заключительным этапом торгов. Так что же будет, если на этом этапе снова никто не придет и не купит это имущество? Здесь все очень просто. Кредиторы вместе с конкурсным управляющим собираются, и решают, что делать дальше. И у них есть три варианта. Вариант номер один. Они могут назначить всю процедуру продажи имущества, начиная с первого этапа. И снова будет первый этап, повторный этап и публичное предложение. Вариант номер два. Они назначат снова публичное предложение, то есть минуя первые два этапа. И третий вариант. Они вовсе не назначают торги и имущество уходит в счет погашения долга кредиторам. Что же делать нам, участникам, для того, чтобы понять, будут ли назначены новые торги или нет? Мы, к сожалению, не можем узнать заранее решение кредиторов. Все, что нам остается, это отслеживать появление или не появление нашего имущества на торгах. Если у вас есть вопросы касаемо публичного предложения или вообще торгов, мы с радостью готовы на них ответить, поэтому, пожалуйста, пишите их либо под этим видео, либо в специальном разделе у нас в соцсетях. Ставьте класс, если это видео вам оказалось полезным или интересным. Подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня и удачи на торгах. Всем пока!